Всем привет, с вами блог фрилансеров. В сегодняшнем видео уроке я расскажу, как делать совместное меню ВКонтакте. То есть когда аватар и баннер продолжают друг друга. У меня все здесь не так. В общем, ладно, давайте перейдем в Photoshop. У меня есть такой вот сразу заготовка, которую я предложу в описании к этому видео. А вы можете ее скачать и применять в своих проектах. Сразу скажу дизайна я такого делать сейчас не буду, я покажу. Принцип создания. А дальше вы уже примените в своих проектах. Итак, мы открыли в наш шаблон. Шаблон меню плюс аватар. Будет в комментариях к видео, еще раз повторюсь. И давайте я покажу принцип. У меня есть уже изображение. одной из картинок, которые мы, на основе которой мы делали дизайн лендинга в уроках. Они есть на моем канале. Так, сейчас я найду ее. Сделаем дизайн на такую снова серфинскую тему, ну как не дизайн, покажу принцип создания на этом примере. Перетаскиваем нашу картинку просто на наш шаблон, эту можно закрыть. Сразу преобразуем смарт-объект, чтобы у нас не терялось качество при масштабировании. Обратите внимание, чтобы она была выше нашего меню, Слой с меню папка с меню находится ниже. И находясь на этом слое нажимаем комбинацию Ctrl-Alt-G. У нас применилась маска слоя к данной папке. Теперь масштабируем ее. У нас серфер будет находиться на аватаре, а остальное продолжение здесь на баннере. Нажимаем Ctrl-T. И можем здесь уже настроить нужный вам масштаб. Маска слоя нам не дает выйти за края данному изображению. Как я уже говорил, особо в дизайне стараться не буду, просто... Расскажу, как все это сделать, как сохранить и так далее. Вот. Давайте просто поставим сюда логотип, чтобы у нас хоть как-то смотрелось. Шапка. Так, лого перетащим сюда. Здесь закроем. Преобразуем сразу в смарт-объект. Ctrl-T уменьшим наш логотип немного. Выровняем его по центру. И, наверное, я сделаю его белым цветом. Вот так вот. Так, пусть будет у нас, так сойдет. Тут была бы у меня кнопка как подписаться, думаю. И здесь на баннере тоже какой-нибудь текст мы накалякаем. Папа-папа. -пап. будет просто текст 1 текста как я говорил это просто пример здесь допустим могут находиться какие-нибудь иконки булеты, кнопка открыть меню если это у нас делается баннер для меню вконтакте возможно сделаю еще урок по именно по созданию меню так как видите у нас углы прямые это не проблема можно сделать их округлыми если вам так нужно будет для вашего проекта делается это тоже очень просто создается новый слой поверх данных выбирается инструмент прямоугольник со скругленными углами цвет заливки в принципе любой радиус заливки Тут уже в зависимости от ваших предпочтений, у меня будет 10 пикселей, и просто поверх мы рисуем наш нашу подложку для аватарки. Тут делаем ровно, чтобы у нас совпадало все, чтобы не возникало никаких, никаких проблем. То есть, когда мы скрываем в ту, ту прямоугольную, которая была до этого, у нас углы скругляются. Давайте сделаем то же самое с баннером. Создадим новый слой. И поверх. У вас может сразу получиться не очень ровно. Здесь вы можете уже все это отредактировать. Нажимаем Ctrl-T. И с помощью направляющих меняем масштаб нашего баннера окей все здесь мы глаз убираем скрываем и как видим и здесь и здесь углы у нас получились скругленными выглядит более более аккуратными как мне кажется ну тут зависимости конечно от сферы для которой вы делаете меню Далее делается очень просто, как все это сохранить. Открываем эту папу с нашего меню. И сохраняем сначала аватар, удерживаем Ctrl и щелкаем на пиктограмме. У нас появляется здесь такой пунктирной линии. Теперь выбираем инструмент кадрирования. Фон немного затемняется. Два раза нажимаем Enter. И теперь сохраняем данное изображение. Сохраняем его лучше для веб. Для этого комбинация Shift-Ctrl-Alt-S. Либо файл сохранить для веб. Чуть-чуть нужно подождать. Формат лучше выбирать PNG24, сохранить. Пока на рабочий стол кину. Аватар. Далее нажимаем Ctrl-Z. Вернее, Alt-Ctrl-Z комбинацию, чтобы вернуть назад сделать два шага и проделаем то же самое с баннером удерживаем Ctrl щелкаем на миниатюре выбираем инструмент кадрирования дважды Enter Shift Alt Ctrl S сохранить баннер отменяем действие Alt удерживая Alt Ctrl Z Так, давайте установим сразу меню. У меня есть тут тестовая группа. Сначала загрузим аватар. Так, у нас он на рабочем столе. Аватарку. Запись как вообще идет? Ага. Сохранить и продолжить. Выбираем место для миниатюры. И теперь загружаем наш баннер. Загружаем баннер. Нажимаем «Отправить», далее закрепляем. «Закрепить». Обновляем нашу страницу. И, как видим, меню и баннер у нас совпадают по линии. Данный баннер можно сделать и шире, если вам это нужно. Чтобы здесь было продолжение у него более квадратным. Новый дизайн в ВКонтакте это позволяет сделать. Для этого просто растягиваем наш квадрат, который подложку, нажимаем на нем Ctrl-T и удлиняем вниз. Максимально, если не ошибаюсь, 960 пикселей в высоту. Хотя нет, наверное, ошибаюсь. Это квадратного вот, 960, у нас прямоугольный. Здесь а, ставим просто разметку, и тут вы можете уже сделать интересный эффект какой-либо. Как бы у вас будет и вровень идти один уровень, а второй можно, например, сделать вот так вот. Просто задать прямоугольник. Сюда вот его вниз перетащим, на него тоже применяется маска слоя. Сейчас вы увидите... И тут, например, подать какую-либо другую информацию. Подпишись или то я так для примера просто делаю, не заморачиваясь. Теперь делаем то же самое, щелкаем Ctrl, выбираем инструмент кадрирования, Enter. Shift-Alt-Ctrl-S, сохраняем, заменить, загружаем наш второй баннер. И делаем закрепить. Обновляем нашу страницу. Вот, как вы видите, у нас здесь окончание баннера идет другой цвет уже. Тут вы уже сами можете подумать, как применить данный эффект. На этом будем заканчивать. Данный шаблон я приложу, как я говорил, в описании к этому видео на канале YouTube. Если вы смотрите это видео в моем блоге, то переходите на канал видео нажав вот здесь вот просто на, на значок youtube вы перейдете сразу на ролик если вы смотрите видео на youtube то подписывайтесь на мой паблик вконтакте блог ссылка будет в описании ставьте ваши лайки пишите комментарии всем пока